Киса. кучи киса. кучи киса. То такое мы нервничаем. Весна начинается. Весна. Учи мяу. Кажи мяу еще раз. Мяу. Киса, какая красива. Уж выстав здорово.